Вот здесь был монумент какой-то, памятник, наверное, воином погибшим. Ничего от него не осталось. Только стоит бетонная стелла какая-то. Ее было хорошо видно от входа в городок. А вот там, в глубине. Ой, в глубине. Я вижу домик на дереве. Тоже его построил, интересно, пацаны. Вот они, наверное, это все и построили летом. Как раз за этой стеллой, за кустами, тут ничего и не видно. Интересно. Надо будет проведать летом, что они там устроили себе. Там библиотека. В ней живут люди. Квартиры сделаны. А все елочки когда-то были малюсенькими. Сейчас все поврастало. Я когда была молодой по городу, видимо, здесь не было своей бани определенное время, в 70-х, 80-х годах. И всегда по городу шли строим солдаты, пели. Идет солдат по городу, и они ходили в городскую баню. Это я помню. Вот они отсюда ходили. А вот с этой стороны напротив друг друга два таких было, видимо, крыльца с колоннами одно крыльцо здесь окошко и крыша домиком эти окошки без домиков и там но ну, еще одно такое же крыльцо с колоннами вот они друг против друга и где-то я здесь позапрошлом году видела даже звезду но сейчас чего-то тут нету вот Такое вот здание, штукатуренное сверху. И там рядом еще одно такое же. Ну, судя по этим крыльцам, я решила, что тут, наверное, был клуб. Вот второе крыльцо, как раз напротив первого. Вот, а вход, видимо, двери. Там тоже такие же есть. И есть даже какая-то доска. Но что на ней написано, уже не разобрать. Краска вся слезла. Ну, какое-то здание было. Окошки маленькие возле входа. Как прихожка типа была. Но вряд ли тут такими окошками туалеты делались, насколько я понимаю, с маленькими окошками-то. Точно такое же крыльцо. Точно такое же дверь-вход. Такая же доска на стене. И окошки. Здесь даже часть рамы сохранилась. Ну, кусты побольше выросли, чем там. Крыша-то обвалилась совсем внутри. Кусты растут, можно летом будет зайти, посмотреть внутри, что творится. Сейчас не хочу, много снега. Хранились беседки. Вот беседка. Она с тех времен стоит. Странно как-то. Ребятишки летом в ней играют. Здесь много в домике ребятишек живет.